всем здорово. ну пока пользуясь случаем э, на семинаре Макситона Серега если помните которому Hyundai я, я здорово у которого в ручках потекло э, он запорвал капот у него открылся и, и более и ему повезло мы ему сделаем капот вообще бесплатно он не платит ни за что э, капот новый замотованный 320 если я не ошибаюсь не я мотовал а красить будем через грунт мокрый по мокрому Грунт макситоновский э, наполняющий Я напишу в описании, потому что там материалы херого гора Я просто запутался, что к чему а Сейчас нам надо задача э, протиры Поскольку грунт не является антикоррозионным как таковым Протиры закроем бодиком 960 -ом. Это ваш праймер в баллоне, но он работает Далее два полных слоя э, наполнителя Промежуточная сушка Будем смотреть, как пойдет по сушке. Подслойная краска во наружу, потому что цвета осталось мало. И лачок. Я определился, каким лаком из Макситона сделаем. Определился, каким. Мне последний больше всего понравился. Все остальное, что я до этого пробовал, вообще ни о чем. Такого припыльного слоя он мокренький был, он быстро высыхает. Дадим ему, да что дадим, три минуты я сейчас пока подготовлюсь к грунтованию, протираем липкой салфеткой и можно начинать. Его можно заменить в принципе и эпоксидным грунтом, поскольку капот новый, металл чистый. Окислений никаких не было, только что его перечислили. Поэтому можно и эпоксидом закрыть, никаких проблем от этого не будет. Просто у меня эпоксида с собой нет, а в баллонах вообще материала тут никакого нет. По моменту вообще надо это делать или не надо, вообще надо делать. Но в принципе если отгрунтоваться прям вот как есть, ну ничего страшного, жуткого не произойдет. Просто якобы это в теории неправильно. Но мы много чего делаем неправильно, поэтому есть возможность, несложно, и это, это недорого, это очень недорого. Но мы перестраховываем себя. В плане, если там где-то потом будет скол, то это не произойдет прямо быстрое ржавение, хоть капоты тайванские. Все, он уже высох. Тут и двух минут не прошло даже. Сейчас буду грунтоваться, я еще не знаю. Я что они его не протерли что ли? Обезжиренный точно знаю. Хреново, когда <laughs> не сам готовишь. Ну да, что-то не дотирали его рыбкой салфеткой. Я сейчас буду грунтовать этим грунтом мокрый по-мокрому я им ничего не попробовал делать я просто видел что он ну да он растягивается как бы нормально возможно после первого слоя я капот просто положу чтобы его лучше разлить. в камере вроде как более менее чисто мы будем посмотреть То есть у нас мусор как таковой не прям уж сильно волнует тут больше хочется сделать чтобы не было как в первый случай покраски что грунт подсел И был такой шагер, ну, не сказать, что прям критичный, но на всей машине все хорошо, а на капоте с багажниками, бамперами, грунт, мокрый по мокрому, чуть сел. Да, пару слов о том, чем буду краситься. Попробуем голову Титанию полностью в ее ходах, как она себя показывает, как она себя чувствует. А Интересная башка тем, что на малом давлении это HVLP, овал, на большом давлении это RP, мокрый прямоугольник как бы. Интересно просто, я ей полноценно ничего не делал, я не знаю, что она такое, но она у меня есть, ее дали на пробу, почему бы и не попробовать, тем более есть такая возможность, воздуха тут предостаточно, все нормально. Так, HVLP, она примерно на 1.4 получается, такой полумокренький. А, стоп, мы сейчас грунтуем, извиняюсь, я уже, бо... я уже краситься собрался. Попробуем на двоечке, может даже на 2.5, посмотрим, как пойдет. Вроде неплохо для первого слоя Он еще должен потянуться Ну, должен А там посмотрим Если мне первый слой чуть-чуть смутит А дадим ему подсохнуть минут, наверное, 10 Может, 5 Опять же, новый материал Не знаешь, когда и как правильно с ним отработать То я капот опущу Ну, хотя бы чуть-чуть наклоню Все, оставляем так, как есть Посмотрим. Первый слой 10 минут. Руками щупать не буду, но я вижу и так, что он готов. По мусору вроде бы все нормально. Ничего дико крупного я не вижу. Если что-то будет, будем пробовать убирать на втором слое. Повторяем процедуру. Капот останется в таком положении. Меня пока все устраивает. Единственное, что я сейчас, может быть, чуть-чуть опущу давление, чтобы более толстый слой получить. Но это в процессе посмотрим, потому что с на высоком давлении ну, очень много пылит, во-первых, расход материала выше, а на деталь, получается, долетает мелкая пыль и в малом количестве. Смысла нету. Но зато разбивается хорошо. Опускаю до двойки. По ощущениям, я не люблю, когда материал за меня потом дорабатывает. То есть я наношу его, он как бы ну не растекается, он растекается потом. Вот это вот мне не нравится. Хотя растянулся первый слой, по крайней мере, очень хорошо. Второй сейчас, ну, что то вот мне не хватает. Я понимаю, что, как говорит Виталька, он дотягивается, да, он дотянется. Но мне нравится, когда я нанес... Я вижу, что я сделал, оно так и должно остаться. Ну вот такой я какой-то, может, я неправильный какой-то. Ну посмотрим сейчас, как оно растянется, что с ним произойдет. Я думаю, минут 15-20 точно бросим. Забыл взять. Подождали мы 20 минут. Дали чуть-чуть принудительно, дали сушку до 40 градусов и еще 5 минут. В общем, подсох, пробуем пару соринок. Все-таки он подрастянулся, но не так идеально, как мой мозг перфекционистический этого бы хотел. Ну бюджет, блин. Бюджет. Так, пробуем аккуратненько. Нормально. Труд грунты. Как правило, ну когда мокрый по мокрому, как правило, в одном направлении. то есть... Раз, тирану, Начинаешь туда-сюда возить, первые два движения нормально, потом скатывается, прилипает и делает царапку, которую потом надо вот так вот вытирать гораздо дольше. Поэтому, кто не знал, учтите. Это момент вроде мелочко, Мелочевский. О нем редко, когда говорят, когда там что-то показывают. Ну, просто все, кто знает, это как-то забывает, как, как должное воспринимают. Да? А по привычке раз-раз начинает елозить исправляемый косяк но его можно не допускать высох хорошо кстати вот высох прям прям нормально подтирается хорошо то есть будем считать так что полчаса при 20 градусов ему хватило так вроде больше такого крупненького ничего не вижу Базиться, на, ну, базиться я так буду а лачиться скорее всего положу капот потому что в самом центре шагер мне не особо нравится я переживаю как бы мне лак не повторил и не, не усилил этот эффект лучше перебздеть все равно на машине там мусора достаточно и Серега когда будет заканчивать машину он ее наверное будет подполировать сам все по мусору никаких проблем все трется, все нормально. Да, шагер чуть-чуть присутствует. Чуточку, но есть. Мелкий, мелкий очень. Вот а тут даже этот полусухарь. Лак буду лить лежа. Лежа на небольшом дрове. Ладно, крашусь. Показывать, как краситься не буду. Тут ничего интересного. Посмотрим уже лочок. Погнали! Открасился я. Такое, все-таки есть мелкий шагер от грунта присутствует. Сейчас лачком чуть внутрянку вдоль краев. Э, торцы, первый слой, это двухслойник, семитысячный лак. Я э, в описании напишу, не хочу банки тягать куда-то сюда. Первый слой в таком положении, он высохнет, положу капот и разолью. Бо вот эта шагрень будет не Но оно хорошо, хоть сейчас это я вижу. А не после того, как, знаете, когда высохнет уже, и он бах, и упал. Погнали. Лачусь все той же, с голой, Все та же, дюза 1,3. То есть и грунтовал, и красил, и лачится я иду ей 1,3. Хотя можно было бы 1,4 взять. Ну нормально, кстати, себя чувствует. Давление поставлю 2,2, наверное, чтобы хорошо расшибало. Но жрет материал она очень прям и дорогу но зато скорость работы конечно колоссальная интересный такой пистолет на грани ну, на грани разумного то есть он и работает классно и материал раскладывает классно но воздуха он жрет очень много и расход материала у него слишком большой поэтому надо оно или не надо это вопрос э ну, уже такой риторический. С целью экономии для себя в гараж я бы не брал. Если какой-то крупный сервис, большой, можно. Потому что там расход материала вас не волнует. Расход воздуха тем более вас не волнует. Вас интересует скорость работы. Вариант. Для горожан не вариант. Так, ничего. Ну, надо, надо класть. Даже сейчас надо положить, чтобы уже этот слой... Был в горизонте. Хрен с ним, с тем мусором. Мне нужна глянцевость. Положили капотик, полежал он. Что-то тут, я вижу, кривенько на капоте. Но это не мои проблемы. Я поменял башку на клер Просто попробовать, как она, именно по ощущению, сразу по разнице, что я ощутю. Расход воздуха чуть меньше, сразу увеличилось давление при тех же настройках. То есть я лачился на 2.2, сейчас нажал, у меня 2.5. То есть чуть меньше расход воздуха. Лачился, попробую с двойки. 350 грамм примерно я вылил на капот. Жрет, но кладет. Все, бросаем. Высохнет. Ну, подсохнет. И посмотрим. Вышел, сразу выключил камеру, чтобы не было обдува. Меньше падало с потолка. Ну, конечно, она падала. Мусора много. Камера не особо чистая. Я не знаю, когда тут фильтра менялись. Паутина висит. Ну, в общем, ничем... Не хуже, чем в тот раз по чистоте. Есть, конечно, крупный сор, Но шагер сейчас мне больше нравится. В тот раз грунт, конечно, провалился. А Лочок ну, такой цикавенький. Где бы так пощупать, чтобы... Сушку можно включать. Я помыл пистолет спокойно. Ну, Это 10 минут прошло. Но отлип уже подсох. Это единственный лак, вот этот 7000 среди Макситона, который мне реально понравился. Он двухслойник полноценный, но он быстрый. То есть он адекватно сохнет по скорости. Это мне тоже понравилось. Готовый результат по машине с Серегой мы увидим позже, потому что Серега еще машину не дособирал до конца. То есть дело его не спеша. Мы уже видос посмотрели. Месяц почти как. А он всю машину собирает. Но он никуда не торопится. Поэтому я ему еще сделаю блиц-опрос. Посмотрим на вот этот высохший капот. Ну, не знаю, там неделю точно пройдет, я уверен. Вот там блик какой-то есть на лампе. Может быть, его посадим. Или к ПДРщикам потом поедет. Ну что-то есть на капоте. Ну, то такое. То, что мне было интересно попробовать на большом формате, я попробовал. По материалам. Ну, как таковое, есть некоторые позиции интересные. Но самое интересное все же, это из них цена. То есть хорошо очень тем, кто только начинает, тренируется, разминается, то есть, чтобы не портить дорогой материал этот как вариант хороший. Не весь, конечно, материал даст возможность понять, что вы можете, но просто понять, что вы хотите, он даст возможность при. Минимальных затратах. Делать какие-то работы очень быстро, с гарантией я бы не стал. Потому что есть всякие подводные камни. В плане там вот подсохло, надо перетереть. Или идеально вглянец не растягивается Или попали с тем, что не тот лак выбрали или долго сохнет. Такие моменты. То есть работа неспешная, та, которую можно потом подполировать, что-то там доделать. Но, опять же, но прайсовая цена. Вообще не, не, не становят в конкуренцию никакие материалы между собой. Ладно, на этом все. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте в комментах. Главное не забыть в описании назвать, название понаписывать. Все, всем пока.